Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я открываю два киндера то есть Вот таких два киндера. А, здесь а, есть игрушка и а, вкусняшка какао-молоко. Давайте же начинать. Я знаю, что тут вкусняшки, я так же не буду открывать. Наверное, все уже видели. Давайте посмотрим, что там за игрушка. Нам попалось... Сейчас посмотрим, что. Какие-то стеклышки. Сейчас посмотрим, что это. И нам попалось какие-то Звездные войны. Это из нового мультфильма. А, вот тут надо что-то разглядывать, как я поняла, вот этим стеклышком. Вот, там какая-то еще звездочка, что ли, как-то так надо разглядывать. Это вот вся коллекция. Вот сейчас я посмотрю. Вот-вот наша. Игрушка вот эта сейчас я ее наверное не собрала вот сейчас соберу быстренько. Так. Итак, вот наша игрушка это ну вот так держишь и смотришь. Что тут есть? Честно А вот на обратной стороне нет. Вот так вот проводишь Вот тут некоторых персонажей встречаешь этого мудр. Это умудривный, Так, посмотрим, что у нас по -по попадется в другом. Kindry, kindry joy, так, это вкусняшка. А что же здесь у нас? Ой, здесь нам надо что-то собирать. Сейчас посмотрим, какая-то машинка, что ли. Сейчас посмотрим. Вот наклейки еще. Сейчас мы посмотрим, как его собирать. Так, Тут по схеме ясно все. Сейчас соберем. Вот так сюда поставим это и как-то там накрою Вот так. Вот сейчас. Вот, вот и машинка, вот она, вот так катается. Тут еще будут наклейки, но я их пока клеить не буду, чтобы вам показать, какие наклейки. Вот такие наклейки. Вот коллекция показана. И всем пока. Увольте на канале Ставьте лайки, смотрите мои видео и подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Пока-пока.